Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередной мотобуксировщик «Железная собака», которая отправляется в город Санкт-Петербург. А бук здесь заказан с мотором «Зонгшен» 15 лошадиных сил, с катушкой на освещение 9 А, это 108 Вт. Фара у нас в базе светодиодная на 36 Вт. Фара яркая. Это лучше, чем 27 и 18 ватные фары, свои честные 36 в ней есть. Букс представлен здесь на катковой подвеске, гусеница у нас сшипованная, что очень хорошо будет на голом открытом льду, либо на твердых накатанных дорогах. Собака будет более увереннее стартовать. И вообще ехать По желанию нашего одноклубника Антона была установлена чека аварийной остановки Собака представлена здесь в базовой комплектации Отправляется нашими силами нашей транспортной доставкой Доставляем по всему северо-запада Начиная от Ленинградской области, заканчивая Мурманской И также заезжаем в Карелию Кого заинтересовали мотобуксировщики, пишем личное сообщение о группы а мы будем ждать фото и видео отчет от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока!